Говорили, на настроили микрофон, чтобы все было четко. Вот я не не хотел открыть сыночки, но получается уже видно нашли. И он будет так же самое, что долго оказывается. Все и не исправили. Спасибо большое. вам. нормально. Так, я забыл, где он, возможно, он здесь, возможно, там. Лучше я пойду бойном. Также он может быть произвел, и очень будет опасно. Да, говорят, радочная ну, но ну, музыка даже надо прикрывать эти вот шумы мы просто не такой микрофончик так что это понять что есть вот сотка а, 150 коса коса знаю коса поставил поставил очень клево да очень клево не а, аккуратную сотку да, тут еще один что будет а все остальные поставь еще одну а потом призываем. Так. Потом Потом тени, кстати, будут, я еще не знаю. Поэтому точку сбора оставлю здесь по спинке. Чтобы он сопал. А я ему стать так. Вот больно. Конечно, вот больно. Давай еще два. Может оттуда еще один чучок. На помощь. Кстати, нужно еще кое-что построить. Так, ты знаешь где он? И не знаешь. Пошли его искать. Возможно, он именно здесь. Да, вот не знаю я как делаю еще не буду призывать призывать призывать призывать как сразу на 200 на куп что так как там делал о тихо-тихо-тихо я вам сказал работать. хорошо Меня, ну умоляю ну подписчики скажите этим людям ну, как это делать так у меня очень очень очень много этих данных персонажей поэтому если проиграем то сорян у меня было нереально сколько воинов давайте ну нереально много он наверно знал, что я буду долго писать, Конечно, буду долго. Собаку не писать. Ладно, вот сюда вот. Что у Что у меня, меня что-то не получилось? Вот здесь. Резы. О, Держи работу. что здесь. здесь. здесь снова здесь, здесь оставляем тактику продолжаем копить новый здесь теперь меджиков правда вот он нам конец крышка Мечка. Хотим, вот, ну, какую-то какую лопушечку. Ну, что же, поделать, если придется, мы пошли. Сейчас, разумеем. Тебе, немножко будет. Так. Лучше. Они тут. Без их. для него можно сделать войска какой тут нужен ссылочка для сначала все. все можете сюда только в потом сюда все о шарки красиво красиво Два. Начал чё-то конечно. чё блин, тут строю, ну, ладно. Так вот придется. Нет, будет уже да, ещё, да, Давайте на максимум, чтобы потом было, можно еще построить. Ну, тут, вот, здесь Как думаете, кто нападет первым? Мы напали, мы краниклона нарушили. мира очень злится, нужно, чтобы я совершенно сказал, наработать. Как он человеку сказал. я, конечно, я бы хотел Глимова, кстати, еще Не Ладно, ворку давайте. Чем больше орко, нет, нет. Вот здесь. А Давайте прям немножко отряд разбавим. О говорят... oh это все. Тут все захват, супер. В общем, пошли. Сейчас. Оу щи, оу, щит, о гад. Что мы это делать? Тактику я даже не переготовил, слушайте Убираемся. Так, это у нас туда еще один. Есть, нам еще построек. Я лучше не буду что там поисковать. Сейчас сниму. На самом деле, страшно. Что, mm -hmm. что, все нормально? Mm -hmm. Mm -hmm. Не ждал. Вот mm именно, -hmm. okay, ну, да. сильные персонажи. на война урока исходит я не знаю откуда у него шапки такие красивые слушайте отступаем отступаем здесь все собираемся уголема давайте. Уголем не жалко. Было жестком Жестком. Кстати. Жестко. Я же могу просто их отправить этих типа, вот маленьких для войны. Точно, Мне очень само понадобится нам. Но типа больше их ну, а потом как-то количество подряд собирать и не собирать может все они в атаку пошли нарушили право поэтому атакуем можете атаковать на них атаковать дело того что нужно собирать а... А тут у нас такой не понимаю. Да, карты висят, я понял. Все, окей. пусть тут такой опыт до пятерки До четверки Он тоже, конечно, прокачанная не старые карта а новые. новая Она в будущем, может, он будет ролик старый. станет да? А может просто больше больших. Вот. Чего будем построить еще? подал. А взял хоть что интересно да, давайте четыре стоит строить еще одну мазу безопасность можно конечно сделать не шахмат но давайте очень... кстати дальше тут очень понадобится у меня все на земле нет уже нет что то такое, а? что -то такое что такое сильный чувак Какие у нас мы собираем. Где они там? Наемы Как-то на играем Вы Быть орки слабые стали, кстати Да, реально, орки слабые Нет, можем удерживать не нужно почему-то просто стремиться с перса всегда все можете что-то мало построить если открываем побольше войска в атаку но с этим залпам происходит самим и сам давай, баум! Он все понял, собственно. Он все понял. Ну блин, у меня реально да, у лошадки легендарные просто. Дать был мне сколько. Буду реально напасть. Ну, напишите в комментариях, что бы нам нужно делать для того, чтобы подряд. Тупо как, ну, как, ну что ну, блин, на рельнику раз разбивают. Не, один один смотр, отлично будет мне как парополом не нужно. Как он... как -то, кто за знает? Борзы, ну, борзы, чувак на кучу войск. Возможно это эконом класс, а у меня за сотку на двухсотку. Я вот призыв, призыва не получается. И, блин, что он узнал, кстати. А, я понял твоя тактика, слушай. Я понял твою тактику тактика. На чем будет строить? Тоже не хватает восьми, а Стоп, я, я ж пошутил пошутила. Некоторые могут здесь сепять. Так, ты Окей. уже битва просто Росквар. ну, ну я вообще не знаю как он тут делать откуда не столько ресурсов эконом класс нет он тактика подумает экономик клас ну не фиклю соп не персонажа вообще так два персонажа используется тактика логично он там кстати еще одна тактика блин у меня спалился честно он меня уже спалил кайфо ничего потом происходит тут убиваем его да это только дело в том, что он у нас сильный статус. Очень ловлю, очень согласен. Нам, кстати, даже не хватает ни на Может, что будет. Как нам это делать? Скорее всего, это покупает 50 ваксы, да? Да, знаете, атакуйте его на базу. Можно на базу еще будет разрушена. ну ну, ну, нереально ну, нереально смотри сколько у него войск. сколько эти и стоят ну, очень интересно так на его встречать хотел... его <смех> как он вообще будет разница <смех> ну, ладно да он уже сумасшедший спустим давайте еще одно призываем орг опаде на них хочу встретить что там у него вовремя. я сдаюсь То -то как все сюда идем пока не выиграем, то мы посмотрим, чем он там занимался все это время. Тут у него что показано. Он удал. Пошли посмотрим. Да, уничтожим. Мне все равно. Пошли посмотрим. на То, что он замашетший? Сокол его войск. По сути. Ладно, пока. Удачник. Да, ну тоже как делать ну, ну, Лего, Лего, я тоже Лего. У меня, наверное, экран глаз. Странно, у меня больше... Ну, я не ради пристажков, это все. Я еще, наверное, в шахмат могу сделать типу одного персонажа. Конечно, не нравится, не войте мне. Вот этот персонаж говорят, можно укусить кого-то в воду. Танк на Так, а теперь я хочу с этими но прежде чем я открою, хочу узнать, сколько они стоят. Тут там еще непонятно. А, 120 тысяч. Слышь, <смех> вы ты -мо. это 200 тысяч, 120 тысяч? <смех> экнул класс, это реальный экнул класс, советую. Вот, ну это ещё такой, Мне нужно что-то одно качать. Скептом говорят самому поплат. Качайте, это персонажа. Я понимаю, чему он? Вот это персонаж крутой, это 200 000. Очень чем дело. Ага. 300. Хп будет у него. 700. 900. 700. 800 хп. Весело, будет сколько там? Семьсот хп будет? Ну, я прокачал. Быстро. Пятьдесят. Четыре. Типа того. 3 800. Мы скоро дойдем к тебе дает, кстати. Атака. Призы в два секунд, Аут, я. Три секунды. Лего. Вот что-то не понимаю. Двенадцать. Семь что значит численность дайте мне этого сотку все бюро утроба знаю тяжелая броня зрение 8 8 8 8 6 возможно так во сильный игрок так ладно затягиваем затягиваем а, да у него крутые карты блин Даже так не успел о дайте мне дракончик помощь дракончика мы сможем что-то защитить как помню окей вау орк наездник очень классно орк на есть говорят что он очень крутой да посмотрим в следующем ролике сделать тест когда мы, конечно выйти не знаю потом узнаете о oh май вот брови орки лихо ага. передвигают по полю боя на волк и забрасывает врагов купьем волк платит больше только орки не говоря и говоритель лодки платят больше а вот не водите окей здоровье 100 600 где здоровье А? Ну, там вроде бы там Это тоже кстати вроде бы типа так удар. а удар главное 200 120 35 я тебя хочу использовать Ну только в том случае если будет время пока всем